Начнем интерпретацию с регрессионного уравнения. Я записал регрессионное уравнение сразу для генеральной совокупности. y, константа, континуальные или количественные x и блок бинарных эффективных x, дамми x. В чем особенность регрессионного уравнения с фиктивными переменными. Во-первых, в том, что в этом блоке только одна из переменных может принимать значение 1. Все остальные в этот момент должны быть нулями, потому что не может фильм одновременно выйти в восьмом, например, и 2010 годах. Во-вторых, дополнительный смысл придается Константе по, сравнению с обычным, по сравнению с обычной линейной регрессией. Что такое константа в данном случае? Это количество пользовательских оценок при условии, что фильм имеет нулевой рейтинг, нулевое количество лицензий, нулевое количество номинаций и все нули по переменным годов. А что это значит? Это значит, по сути, что актуален базовый год выпуска, то есть 2007 в моем случае, потому что именно 2007 год я не вставлял в регрессионную модель, тем самым автоматически поместив его в контрольную или референтную группу, тем самым отнеся его к константе. В этом смысле 2007 это базовый год в моей модели. Допустим, хочу рассмотреть фильмы с теми же самыми характеристиками, как у референтной группы, но при этом, чтобы он был выпущен в 2008 году. То есть становится актуальным это слагаемое. Тогда континуальные иксы остаются нулевыми, они не играют роли. Все эти иксы тоже нулевые, не играют роли. Но и здесь коэффициент для генеральной совокупности равен нулю, потому что этот х оказался незначим. Таким образом, снова остается актуальна только константа. Таким образом, можно сказать, что картина для 2008 года не отличается от картины для базового 2007 года. И в этом смысле можно... Уравнять эти два года, сказать, что они оба оказались базовыми. Тенденции внутри этих годов оказались одинаковыми. Следующим шагом я хочу рассмотреть фильмы опять с теми же самыми характеристиками, но при этом вышедшие на экран в 2009 году. Тогда становится актуальной эта переменная. Она принимает значение 1, все остальные – Нули. Значит, из константы вычитается этот коэффициент. И остается примерно 8800. Это и есть число оценок у фильмов с нулевым рейтингом, нулевым количеством лицензий, нулевым количеством номинаций, вышедшим в 2009 году. Но может возникнуть вопрос, когда мы работали... С одной континуальной переменной, отвечающей году выпуска, мы тоже могли подставлять в эту переменную значение 0, то есть 2007 год, 1, 2008 год, 2 и так далее. Что дает нам использование фиктивных переменных вместо одной континуальной переменной, ну, кроме некоторого усложнения регрессионного уравнения. Но усложнение — это не плюс. Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к табличке с коэффициентами. И я перенес ее в Excel файл. Вот табличка я чуть подсократил, чтобы было удобнее. Коэффициенты при даме переменных, константа и континуальных икса. Эти коэффициенты я вынес сюда, в этот столбик. Название расшифровывается как фиктивные переменные генеральной совокупность. Для 2007 года и 2008 года стоят нули, потому что 2007 год относится к референтной группе, а 2008 год имеет ту же тенденцию, что и 2007 год. Судя по результатам моделирования, оказалось незначимое влияние 2008 года по сравнению с 2007 годом. А что происходит в 2009 году при переходе от 2008 года? Снижается, Снижается Y, то есть число пользовательских оценок. Вот график это демонстрирует. Причем как раз в 2009 году самый сильный нисходящий тренд. Потом он слабее. Он тоже нисходящий, но слабее. То есть при переходе к девятому году самый крутой спуск вниз. Да, если мы возьмем 2010 год по сравнению с седьмым и то тут еще ниже спуск минус тысяч, Но это за два года снижение относительно базового уровня. А тут за один год такое снижение. Дальше снижение продолжается. То есть здесь как бы почти линейная зависимость. Но здесь наблюдается довольно продолжительная плату, Почти горизонтальная поверхность. А потом падение уменьшается, оказывается, что в 2014 году фильмы оказались популярнее, чем те, которые вышли в 2013 году. Это полностью противоречит нашей исходной гипотезе и тому, что мы видели, когда использовали единую континуальную переменную с годом. Но потом падение возобновляется. Потом снова короткая плата и... Снова попытка восстановления. Синяя линия отвечает как раз единый континуальный переменный год выпуска, который была в первой модели. Как эту линию построить? В первой модели коэффициент при годе выпуска был минус 2492. Если подставлять значение года, можно рассчитать вклад каждого года. 2007 год у нас закодирован как 0, поэтому 0 умножаем на коэффициент, получаем 0. 2008 год как единица, единица умножается на этот коэффициент, получается этот коэффициент. Девятый год закодирован как двойка, двойка умножается на этот коэффициент, получаем 4985. Семнадцатый год закодирован как десятка, десятку умножается на этот коэффициент, получается 24 24927. Линия синяя как раз отражает эту закономерность. Это то, что мы предполагали, когда взяли целую одну континуальную переменную соответствующую году. В реальности, когда мы позволили ограничению линейности не соблюдаться за счет того, что мы разбили переменную на отдельные годы, Оказалось, что тенденция не совсем линейная и даже не монотонная, она криволинейная. Местами происходит изменение направления тенденции. Какая линия заслуживает большего доверия? Конечно, кривая линия заслуживает большего доверия, потому что эта линия выстроена с условием искусственно внедренным, потому что у нас модель -то регрессионная линейная, то есть есть некое ограничение. Ограничение в том, что связи линейные, и это ограничение заставило эту линию быть прямой. Введя фиктивные перемены, мы сняли это ограничение. И теперь есть несколько линейных закономерностей, причем некоторые из них восходящие. Таким образом, эта линия заслуживает большего доверия и наводит на различные мысли о том, почему так. Почему оказывается, что фильмы вышедшие в тринадцатом году менее популярны, чем фильмы вышедшие в четырнадцатом году? Во-первых, можно предположить, что в какие-то годы у фильмов были большие рекламные бюджеты. Как вариант. Второй вариант. Здесь у нас были седьмой и восьмой год. В восьмом году был кризис. После кризиса могли им Снизится траты зрителей на походы в кино. И тем самым снизилось число зрителей, посмотревших фильмы. 14 год, тоже был кризис. И тоже могло снизиться число зрителей, сходивших в кино. И отсюда вот эти резкие падения. Самое крутое падение и тоже довольно крутое падение. А потом некоторые восстановления. Но это гипотезы, которые надо подтверждать. Как их подтверждать? Искать данные по рекламным бюджетом фильмов, по расходам зрителей на билеты в кинотеатрах, в целом по сборам кинотеатров в каждом году. И можно таким образом, найдя эти данные, усовершенствовать нашу модель и проверить, действительно ли эти гипотезы подтверждаются или не подтверждаются. Но, по крайней мере, именно благодаря тому, что мы ввели Криволинейную зависимость и рассматриваем ее, возможность выдвинуть такие гипотезы у нас появилась. Смотря на эту прямую линию, такие гипотезы у нас не появились бы. Подытожим. Если у нас есть категориальные переменные, или если мы хотим посмотреть на криволинейную зависимость в рамках линейной регрессии, мы можем использовать фиктивные переменные. Они получаются посредством дихотомизации. Каждое значение исходной переменной превращается в самостоятельную переменную со значениями 0 и 1. Затем эти переменные, бинарные, дихотомические, помещаются в регрессионную модель. Есть ряд нюансов, как это происходит. Большие значения в линейной регрессии с фиктивными переменами придаются в константе в нее вкладывается больше смысл, чем в обычной линейной регрессии. И при умелом использовании работа с фиктивными переменными позволяет сделать дополнительные выводы по сравнению с тем, что мы могли бы сделать без их участия. Кроме того, конкретно в нашем случае интеграция в модель фиктивных переменных не привела к ухудшению технических Критерии в качестве модели. Мультиклинеарность не выросла, гетероскедастичность не выросла и распределение остатков не сместилось.